Ростех, модернизированный комплекс ПВО Панцирь получил высокоточную систему навигации и директор комплекса вооружений Ростех и Аздоев сообщил, что ведутся испытания. Газкорпорация Ростех оснастила модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРБК, панцер и РЕСЭМ уникальной навигационной системой разработки в ней сигнал. Входит в холдинг высокоточные комплексы. В настоящее время ведутся ее испытания. Об этом сообщил ТАСС-индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Аздоев. Во в ней Сигнал разработана новая навигационная система на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы BINS, мирового уровня и не имеющая аналогов в России. В ней реализовано уникальное сочетание ключевых параметров современных систем ориентирования, высокой точности автономного определения углов времени готовности и устойчивости к внешним воздействующим факторам. Она применена в рамках опытно-конструкторской работы по модернизации ЗРБК «Панцирь». Сейчас оснащенной новой системой навигации ЗРБК проходят испытания, — сказал Аздоев. В свою очередь в пресс-службе высокоточных комплексов в рамках конференции «Навигация-2021» сообщили ТАСС, что применение высокоточный BINS позволяет с максимальной точностью и скоростью навести пакет с реактивными снарядами. Также применение BINS позволяет ЗРБК автономно выполнять ориентацию и навигацию, в том числе при отсутствии сигналов со спутников, что особенно важно в современных условиях боя, в частности, при работе средств радиоэлектронной борьбы. Аналогичный BINS также комплектуется современная автоматизированная система управления наведением и огнем. Асуна, которые входят в состав новейших систем РСЗО. Асуну с указанным бинс также оснащается ряд современных реактивных систем залпового огня. В данный момент начаты серийные поставки, добавили в пресс-службе высокоточных комплексов. Ранее сообщалось, что «Панцирс-1М» получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты. Зур, благодаря чему увеличена дальность поражения цели с 20 до 30 километров и высота с 15 до 18 километров. Наряду с новыми мизур комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С-1». Кроме того, повышена скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.